Торжественное мероприятие для студентов первого курса Казанского федерального университета состоялось из деревни Универсиады. Со вступлением на новый жизненный этап первокурсников поздравил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Поздравляю вас с вступлением в нашу большую семью Казанского федерального университета. Университет носит добрые и славные традиции. Ему более 200 лет. Я думаю, вы гордитесь, что стали... Студентами Казанского федерального университета Мы с коллегами, с профессорами, с преподавателями Надеемся, что дадим вам здесь хорошее образование Вы получите, главное, хорошую и востребованную специальность И будете жить и работать в этой великой стране Вы знаете, вас ждут впереди очень замечательные годы Я когда-то сам был студентом И как вы сегодня получал студенческий билет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 После этого ректор университета вручил студенческие билеты победителям и призерам Всероссийской Олимпиады школьников, а также первокурсникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов. Помимо этого заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева произнесла напутственные слова наиспеченным студентам. Разрешите я приглашу на сцену выпускника Казанского государственного университета, вице-премьера нашей республики Фазлееву Лейлу Ринатовну. Пожалуйста, поприветствую меня. Я бесконечно благодарна вам за возможность сегодня присутствовать на вашем мероприятии, на вашем празднике И быть причастной к Казанскому федеральному университету в очередной раз Конечно, уже раскрыли тайну, что я тоже выпускница Казанского федерального университета Филологического факультета Приветствую отдельных филологов да. Спасибо, дорогие друзья Приветствую также всех студентов, которые выбрали Казанский федеральный университет для учебы. Я хочу пожелать вам самых ярких студенческих будней, самых ярких студенческих выходных. И, конечно, не каждому из вас хочется пожелать здоровья. И помните, что для каждого вашего родителя, для мамы, папы, бабушки, дедушки, вы всегда были, есть и остаетесь крыльями нашего взрослого полета в этой жизни. Я хочу пожелать, чтобы каждый из вас все так же радовал родителей. Это очень важно. И со временем вы все это точно поймете. Хорошей учебы, замечательного настроения. И помните, что в правительстве республики Татарстан у вас точно есть свой человек. В рамках мероприятия студенческое объединение Казанский юлбарсы» приняло нового ректора в свои ряды, подарив ему на память фирменный хоккейный свитер. Представители объединения выразили надежду на новые академические и спортивные победы университета. Для первокурсников торжественное мероприятие стало еще одним поводом для гордости. Они – часть одной большой семьи. Я нахожусь в таком очень сильном предвкушении от учебного процесса, от студенческих активностей, каких-то мероприятий и так далее. Сегодня у нас была экскурсия по нашему корпусу. Вот Вообще очень понравилось, здорово. Честно говоря, такие непонятные ощущения. То есть вроде что-то новое, что-то интересное, так скажем, намечается. И я думаю, то, что будет. Ну, Будет, в принципе, интересно. Я, так скажем, ожидаю чего-то нового. Мне интересно будут, какие пары, какие люди, какая какая движуха будет. В ходе мероприятия первокурсники вместе с ректором провели торжественную церемонию закрытия капсулы времени с пожеланиями от первокурсников, которые уже сейчас предвкушают предстоящую студенческую жизнь. Новые люди, новая жизнь и абсолютная неизвестность. Занятия у студентов первого курса еще не начались. И хотя страхи есть, они не в силах потушить энтузиазмы первокурсников. Мне кажется, у меня будет отличная группа, мы уже познакомились, ребята просто классные. Но мне кажется, из-за физры могут быть проблемы. Ну, пока чувствую страх каким-то себя маленьким котенком брошенным. Но думаю, что быстро свыкнусь, привыкну а, к такому новому ритму жизни. На самом деле, это так неожиданно что-то новое, потому что школа прошла, и теперь у нас взрослая такая жизнь, которую мы решаем ее самостоятельно. Концертная программа, поставленная студентами Казанского федерального университета при участии приглашенных артистов, останется в памяти сегодняшних первокурсников яркой точкой счета их студенческой жизни – и хотя впереди много неизведанного, они точно знают, что в стенах родного вуза смогут обрести поддержку и опору. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.